А в карман не пихать, ничего не надо. Ясно? Да. Все, до свидания. Инспектор общественного движения старший инспектор Пахмау и руководитель подразделения по городу Сургут. Есть удостоверение журналиста. Встретил старого знакомого, это Юрий Довбищук. 3 февраля мне пытались четвертый раз дать психушку и пытались по статье 6.9 о употреблении наркотических средств прокатить. Вот здесь он написал, что шаткая походка, там зрачки увеличены и все такое. Называется УПГ в погонах и без или ФНД в четвертый раз. Это Сургут в кругу первым. А теперь я озвучу версии, что это было. Меченые деньги за якобы купленную наркоту по прививании статьи за вымогательство как взятка журналисту либо инспектору общественного движения в этих купюрах мы могли содержаться некие порошки ну когда ты пришел а нас тут хлопали я вообще ни при чем я а? же не знаю я же не видел их на тебе это это от этого я не возьму стас, стас. я не буду ничего брать почему не буду что за дела да. а в карман не пихать ничего не надо Ясно? Да. Все, до свидания. А что за разговор? Ты мне опять что-нибудь в карман подсунешь? Нет. Yeah. До свидания, я сказал. Он мне в карман пытался деньги засунуть. Одел ЭНОС, хлопал у подъезда. И второй раз уже с ОМОНом. Ну что он туда вложил, в эти купюры, я ну, Он либо с ними сотрудничает. Да при чем тут скромность? Я, у меня статус журналиста, и инспектор общественного движения по борьбе с коррупцией. Я руководитель подразделения по городу Сургут. А ты мне денежку на улице в карман суешь. Ты сейчас соображаешь, что ты делаешь? От такой скромности скром ну, так, так ты с полицией-то сотрудничаешь или нет? Это не ответ. И денежка мне от тебя не нужна ни в каком виде. Всем привет! Все вы видели видео, отснятое два дня назад. Экстренный выпуск под названием «Попытка подкинуть что-то». Сегодня я поведаю подробности. Значит, два дня назад, 15 марта, в 14.10, выйдя из дома, из подъезда, Встретил старого знакомого, это Юрий Довбищук. Он приехал на синей газели, вот так она выглядит примерно. Машина стояла во дворе примерно час, то есть он долго ждал чего-то, хотя у него есть все мои телефоны, все контакты. И он прекрасно мог позвонить и сообщить заранее, и договориться о встрече. Вместо этого он встретил меня прямо возле двери подъезда на улице. В общем, он мне пытался что-то вручить, точнее не вручить, а всунуть в левый карман пуховика, Далее услышите подробности, аудиоразговоры, запись звонка и мои комментарии. Все вы знаете, что у меня есть вот такие корочки. Инспектор общественного движения, старший инспектор Пахмау и руководитель подразделения по городу Сургут. Общественный комитет по контролю за делами коррекционной направленности и реализации программы президента РФ. Соответственно, данная должность обязывает вести правильный образ жизни. В том числе есть удостоверение журналиста. СМИ «Камчатский регион». И учитывая ситуацию, что 3 февраля мне пытались четвертый раз дать психушку и пытались по статье 6.9 о наркотических средств прокатить, данную версию подтверждает вот этот протокол, который составил Кандуров, Он не соответствует действительности. Я уже его обжаловал, потребовал провести проверку. Вот здесь он написал, что шаткая походка, там зрачки увеличены и все такое. То есть об этом есть информация на странице в ВКонтакте. Подробности озвучены в видео, называется «ОПГ в погонах и без» или в ПНД в четвертый раз». Кто такой Юрий Довбищук, вы можете услышать и послушать видео, которое я сделал больше, чем два года назад. Называется «Сургут в кругу первом». Там четыре части. Тут и про Бабушкиных, и про Луценко, и про Ерохова, и про Бурлуцкого, и про сотрудников ООО «КДСВЖР», и про чуракова учредителя. То есть, все тут, все вместе. Юрий Довбичук смотрит все мои видео, он, он в курсе всех этих событий, он все знает, в том числе о том, что я инспектор и журналист, в он редко заходит, комментарии он на канале пишет периодически, постоянно. А теперь я озвучу версии, что это было. Некоторые люди подтверждают мою версию, одна из версий о том, что 100% это был засланный, поверь на слово, у них практика такая, меченые деньги за якобы купленную наркоту, гос... наркоконтроль. Я знаю, о чем говорю. Много моих знакомых попались на эту удочку. То есть вручает денежку меченую, а потом типа вот он там где-то типа закладку сделал или сбыт осуществлял, а вот это была контрольная типа закупка. Ну и все, номера совпадают и все такое. Еще одна версия. Это типичная мусорская схема по прививании статьи за вымогательство. То есть достаточно написать заявление о том, что я якобы у кого-то вымогал, а у меня в кармане обнаружили меченые купюры. Ну и плюс версии, как взятка журналисту, либо инспектору общественного движения. В общем, версий много, вплоть до того, что в этих купюрах могли содержаться некие порошки. В малом количестве, но достаточным для уголовной статьи. Дальше слушаем подробности, как это все происходило на самом деле. Слушаем. Да, сейчас тут. <соскоп> Нормально. Далеко надо не так ничего, у меня машина тоже там. я подальше от лишних ушек. Да я просто проезжал, думаю, заезжу. Я заезжал к тебе. Что тогда произошло, ты мне можешь сказать? мыслить? когда? Ну, когда ты пришел, а нас тут хлопали. А они вот тут сидели, в Ну, понятно, что сидели. Но так получилось, что дважды. Тогда первый раз, когда ты на газели приезжал, второй раз, когда ты пришел, типа у тебя там что-то надо было посмотреть, какое-то решение пришло. Ты говоришь, давай это, выходи на этот подъезд. Ну только я тут при чем? Не знаю. Видишь? Не я, знаю. Вот и получилось так. Видишь как. То есть ты ни при чем? Я вообще ни при чем. А? Я же не знаю. Я же не видел их, на... я, понимаешь? я не видел. И сейчас я уже, блин, не знаю. Нах. сейчас подъезжал, все машины обсмотрел. На... Ну, а сейчас. Ты можешь, ты сейчас завернешься опять, бля. На... Тебе... Запросто. И а откуда знаю. Сейчас какой вопрос? Сейчас просто заехал, короче, это. На тебе это, это Почему? от этого. Я не возьму. А как тебе перевести? А? Не, не бери, стой, стой. Я не буду ничего брать. Почему? Не буду. Что за дела? Это... Ты что мне стоишь? Деньги. Это на развитие канала. Понял? Реквизиты указаны. в я... каждом видео. Не убегай. Я этой х**ки не умею пользоваться. Какой? Вот реквизит. А, а я, а я... А жена... Стой, стой, Подожди. Это... А в карман не пихать ничего не надо. Ясно? Да. Все, до свидания. Остались, Какие обиды? Я тебе давал, давал разрешение мне в карман что-то свой. Ладно, забудь про вот это, я за то говорю. За что за то? А да что сейчас... тогда было, я не знаю. Давай поговорим тогда. Только а поговорили? А что, а что за разговор? Ты мне опять что-нибудь в карман подсунешь? Yeah. До свидания, сказал. Что там? Он мне в карман пытался деньги засунуть. Зачем? Не знаю. как кидай? я ему сказал, он говорит, я не умею пользоваться. Что за прикол? За что? Не знаю, он не сказал. Он сразу начал деньги срывать в карман. Кто это вообще? Юрий Дорбищук. Ну, Именно с, когда он ко мне приезжал дважды. Первый раз на газели он приезжал. Отдел, отдел, отдел ЭНОС хлопал у подъезда. И второй раз уже с ОМОНом. Когда он меня вытащил из квартиры, сказал, у меня там какое-то постановление пришло, впереди. Обычно он ко мне заходил. А, а тогда он меня именно в это. К подъезду. В это, сказал, выходи к подъезду. Я вышел и тут же опера подлетели. И сейчас он мне что-то в карман пытается сунуть. Понимаешь? А ты его откуда знаешь вообще? Да я уже не помню, как-то это... Девчонки посоветовали, говорят, вот, тоже у же... Это не этот тип, на... Которые выходили в этот... В... В... Да-да-да, Шел... на видео. Да-да-да, на видео. Он лицо знакомое. Ну, я тебе говорю. Так, и... и... Че он типа Просто это... Ничего не говорят, за что, чё как это. Просто он не такого. говорит. В карман что-то сунуть надо было так и говорит, что... Не, он ничего не говорил, Он деньги раз отстегнул и что-то мне в карман пытается уснуть. И раз сразу назад. А сколько бабла? Ну, тысячи две вроде. А сколько? Какие купюры? Тысячный. Ну, что он туда вложил, в эти купюры, я хер знаю. Ну, так свернуты они не были, в четыре раза. говорит обида какая-то есть что там туда засунул левый карман пуховика так он успел не знаю может и успел нет деньги нет деньги точно не успел а вот от руки могу что-то отскочить была информация что он с полицейскими заходил куда-то в этот в какой-то магазин то есть он либо с ними сотрудничает за что? Ничего нет. Это намек от системы, что это будь осторожен, иначе мы тебе что-нибудь в под карман подсунем. Ясно? Нет, не ясно. А чуть тебе сказал? Еще помимо этого. Все записано. Всем привет. Экстренный выпуск. 20 минут назад, 14.20, выйдя из дома, встретил Юрия Довбищука. Юрий Довбищук. Это тот самый Юрий, который 2,5 года назад вызвал меня из квартиры 8 что ли, сентября 2018 года. И как только я вышел из квартиры, обычно он ко мне в, это, в дом поднимался, как только я вышел из подъезда 2,5 года назад, к нам подлетели опера отдела «Э» и это, нас там задержали, взяли все вещи, телефоны и это, вызвали ОМОН, применили физическую силу. Дальше наручники, проникновение в квартиру без моего разрешения по фальшивому постановлению. И, в общем, после этого меня пытали. Я его последний раз видел в отделе «Э» в коридоре, он сидел в наручниках на стуле, после этого больше не видел. Он на связь не выходил. А тут он появился, непонятно не почему. 25 сентября 2018 года в 10.40 мне позвонил Юрий Довбищук и сказал, что хочет поговорить о чем-то и сидит у подъезда на лавочке. Я спросил его, хочет ли он зайти ко мне или лучше на улице. Обычно он всегда заходил, но тут он сказал, что лучше на улице. Я вышел, взял с собой телефон, сигареты и паспорт с извещением на фамилию Бумаков. Ну Бывает ошибается. Так, чтобы потом зайти на почту и выяснить, и возможно, забрать это письмо по извещению. Через 10 минут я вышел. Юрий сидел на лавочке, слева от него лежала распечатанная пачка офисной бумаги. Скорее всего, его в руках он а, протянул мне распечатанный конверт с письмом и произнес какую-то фразу словом «штраф». Какой-то штраф он пришел, он просил проконсультировать его. Так, я не успел подкурить сигарету, как боковым зрением увидел, как слева от подъезда в 10 метрах из машины вышли двое и быстро направились к нам. Так, вот 21 дом. Здесь я живу, первый подъезд. Вот сюда я вышел, машина их стояла где-то вот здесь. Боковым зрением я увидел, как слева от подъезда в 10 метрах из машины вышли двое и быстро направились к нам. Я их сразу узнал. Одному из них я видел раньше. В отделе Т. На просоюзов четыре дробь один на пятом этаже. Его звали Павел. Он родом из Оренбурга. Так, по возрасту 25-30 лет, рост 170 сантиметров. Он вообще ничего не показывал, даже по моему требованию. Вообще никак не представлял. Второй издалека сразу показал какую-то корочку, хотя не обязан и я не требовал. К тому моменту, как он подошел ко мне, корочку он уже закрыл. ну так показал издалека, подошел и говорит, я, я, я, уже, я уже показывал. На мои требования предостав... представиться предъявить удостоверение, заявил, что уже предъявил. На мои замечания не реагировал. Рост 170, возраст 35-40 лет, фамилия предположительно Малюгин. Как потом выяснилось, возможно, предположительно его фамилия Лавыгин Алексей Георгиевич. Как позже выяснилось... Полицейский с похожей фамилией фигурирует еще в одном деле. ГИСТАП отдыхает, в Сургуте полицейский избил лидера коммунистов Югры Вадима Абдурахманова. Тут фигурирует некий Лавытин. По описанию подходит один в один с Лавыгиным Алексеем Георгиевичем. Два с половиной года назад дважды нас задерживали, отдел Э, при выходе из моего подъезда. Именно с ним. Сейчас он появился по неизвестной причине, сказал, что ему нужно поговорить со мной аудиозапись разговора сохранилась он, он ну мы отошли вдвоем он говорит это нужно тебе что-то передать достает деньги из кармана ну где-то вот такую пачку и 2000 это отсчитывает две или три я не рассмотрел сворачивает их и пытается мне в левый карман вот в этот вот, в левый карман вот сюда вот засунуть пытается ну я вовремя успел отскочить то есть он буквально прикоснулся, я тут же отошел назад и не позволил ему туда что-то положить. Кто знает, что там в эту денежку могло быть завернуто. Ситуация неприятная, я ему сразу сказал до свидания, разговор закончен. Он опять попытался попытку сделать пообщаться. Я сказал, все, до свидания, разговор закончен. При этом я его спрашивал, причастен ли он к предыдущим двум задержаниям. Он сказал, что нет, но насколько я знаю, где-то... Два года назад была информация, что его видели вместе с сотрудниками полиции в каком-то магазине. И они так по-дружески нормально общались. Я ему сказал, что если он хочет денежку перечислить, то под каждым видео есть реквизиты. Он сказал, что типа не может и типа на, все равно тебе денежку и пытался в карман засунуть. Я предполагаю, что это намек от системы, что если я дальше продолжу свою деятельность, то мне в карман ничего не подложат. Так или иначе, я предполагаю, что именно какие-то наркотические средства. Еще раз для всех повторяю, я не употребляю алкоголь более 14 лет и не собираюсь, даже в виде лекарств. Бывали ситуации, что я, у меня бывали какие-то там простуды, еще какие-то болячки. Я обращался к врачам, и мне прописывали какие-то настойки, основанные на спирту. Я их не употреблял. Я спирт не употребляю ни в каком виде. Ни алкоголь, ни спирт, ни пиво там, ни шампанское, вообще ничего не пью. И всякие наркотические средства я не употребляю и никогда с ними дело не имел. И не собираюсь. Вот такие дела. Я предполагаю, что это именно намек от системы через старых знакомых, что надо бы зашить карманы. Но даже если зашьешь карманы, все равно это... Как мне сказали один из сотрудников неизвестно кого, то ли отдел эту, то ли полиции, Ну, когда меня пытались с двумя пакетами на голове электрошокером, один из присутствующих сказал мне, что еще одно видео, я тебе лично один килограмм героина в карман положу. Я считаю, что это сегодня вот только что была попытка именно со стороны полицейских намекнуть, что рано или поздно, мы это, если не, не, не прекратишь свою правозащитную деятельность, мы, мы тебе что-нибудь подкинем. Вот такие дела. Если что-то со мной произойдет, знайте, что я ни, с наркотиками никогда не имел дела и не собираюсь. Если против меня будет предпринята очередная попытка, и устрашение, или запугивание, или подбрасывание каких-то наркотических средств. В интернет сразу с разных источников будут опубликованы многочисленные компроматы в отношении полицейских и других должностных лиц, которые... За эти три года многократно себя скомпрометировали. Видео уже все смонтированы, в том числе с аудиозаписями. И они готовы к размещению. Если со мной что-то случится, если против меня будет предпринята очередная незаконная попытка что-то подкинуть или это, завести на меня уголовное дело, необоснованное совершенно, данные видео будут размещены в интернет. Всем благодарствую. Всего хорошего. Алло. Алло, Юрий? Да. Что, что ты ко мне приезжал-то, я так и не понял. От кого денежку хотел вручить? А, здорово. здорово. Да ни от кого, а от тебя. Ну от кого? Ты, ты, там, четко произнес, знали, ты там четко произнес, тебе от этого, от кого от этого. От... От... От... Да не от кого, а от меня. Ты же не дал договорить ничего. Быстро, быстро. Вот и все. И, и зачем ты мне эту денежку хотел дать? Для развития канала. От души хотел привязать. От, от души, души. души разрешения спрашивают. Но ну, да есть такие люди, которые руки не берут, понимаешь? Вообще ничего не берут. Подожди. Послушай, Антон, подожди. Я не договорился. Договорился. Почему они не берут? Ты в курсе? Потому пол? что скромные. Да при чем тут скромность? Я, у меня статус журналиста, инспектор общественного движения по борьбе с коррупцией. Я руководитель подразделения по городу Сургут. А ты мне денежку на улице в карман суешь. Ну ясно, я понял уже. Ты сейчас соображаешь, что ты делаешь? Ладно, я понял, говорю. я тебя услышал. Что, что, что, что тебя, до тебя долго доходит? Скромные. Ничего себе скромный? От такой скромности заезжает кое что Да, по, по, по, послушай, по крайней мере, когда я с тобой тогда общался, ты был другим. Ну вот и все. В смысле другим? Ты смотришь мои mm -hmm. видео, ты прекрасно знаешь, что у меня есть статус и инспектора и, это, и журналиста. Ты постоянно комментарий оставляешь под моими видео. Ты в курсе всех событий? А чё в курсе? Ты говоришь, бабушка тебе сказала. А ты бабушка не рассказала, как, как когда я бегал за тобой, как они своими делами были заняты, и нас, насрать на все говорю. А? Чё ж та бабушка не рассказала? Или О, та бабушка да. к твоему отцу ездила? Какая бабушка? Это про кого? Про что? Которая видела, что я с полицаями стою общаясь в дружеских отношениях я про бабушку ничего не говорил ну, пересмотри свое видео ну так так ты с полицией то сотрудничаешь или нет отмечу да будет что ли? это не ответ это вопрос да не было никогда не собираюсь а, а куда ты пропал то после того как тебя отдел э, это э... Тебя давай, в... ну, что, давай встретимся и поговорим. Я не хочу по телефону разговаривать. Почему? Я на работу сейчас приехал. Куда приедешь? На работе с бумажками разговаривать. Куда приедешь? На работу приехал, говорю. А. -а, -а. Mm -hmm. Нет у меня желания встречаться с тобой. А вот. куда? про? Нет? Ну, что тогда там по телефону выяснить? Дали? Да, я слушаю. Да качо, куда ты пропал-то после того, как одел эти там в наручниках держал? А куда они? Все чё, все подробности рассказать. Ну... Посадили, возили полдня, возили, составили протокол там какой-то липовый. Потом на суд по хотели вести. Я попал в больницу. Из больницы у меня вы три часа ночи я вышел из больницы. Я не, не хочу по телефону разговаривать. Нет. Значит, так, ко мне больше не приезжай и не звони мне больше. И не преследуй. А кто тебя и денеж, денежка мне от тебя не нужна, ни в каком виде. Все, я, давай, я тебя понимаю. Всего хорошего. Давай, давай.